Сейчас вы ощутите прилив энергии с помощью яркого образа в воображении. Возможно, вы уже пользуетесь этим приемом, когда вспоминаете особенно приятные моменты из прошлого. Осталось только поставить эту способность под контроль. Закройте глаза. Вокруг темно, ничего не видно. Тело приятно покачивает из стороны в сторону. Вы в воде. Она прохладная или теплая? Обратите внимание, здесь можно дышать. Сделайте глубокий вдох и выдох. Да, вот так. Отлично. Какие ощущения? Нос и горло покалывает или как будто щекочет? Пузырьки изо рта медленно поднимаются на поверхность. Тело легкое. Приятное ощущение спокойствия, невесомости. Но этого мало. Вам нужно найти мощный источник энергии. Что-то скользкое задело ногу. И вот еще раз, такое чувство, как будто что-то обвивает ноги, как длинные щупальца. Тянет на себя. Но за чувством страха всегда скрывается энергия, которая будет вам полезна. Что, если позволить себе расслабиться, не сопротивляться? Пусть затягивает все дальше и дальше, в темноту. Приятное чувство, когда можно отпустить контроль. Не беспокоиться. Смотрите, мерцание. Оно становится сильнее и сильнее. Вы где-то глубоко в пещере. К вам приближается несколько светящихся огоньков. Теперь видно водоросли, которые затянули вас сюда. Глубоко-глубоко. Туда, где проще всего найти источник энергии, за которым вы и пришли. Прекрасно. Плавно освободите руки и ноги от водорослей. Хорошо. Выберите себе огонек. Может, вон тот, ярко-красный? Посмотрите. Он словно пышет жаром. Пульсирует, как маленькое сердце. В нем прячется яркая, мощная энергия. Или вон тот, синий. В нем что-то плавно перетекает, переливается. Если посмотреть на него, можно услышать пение кита. Энергия спокойствия, уверенности. Или может тот, зеленый. От него веет запахом свежей весенней травы. Можно расслышать пение птиц. Энергия бодрости, легкости. Может вы видите другие? Фиолетовые, белые У каждого своя энергия Подплывите к своему огоньку Какой он красивый Приготовьтесь Глубокий вдох И выдох Дотроньтесь до него Какие ощущения? Легкое покалывание в пальцах Как тысячи крошечных иголочек Приятное чувство Когда активно изучаешь что-то новое, можно получить много энергии Возьмите его в руку, сожмите пальцы в кулак Хорошо В ладони что-то вибрирует, как легкие разряды тока Приятное чувство, бодрящее Кулак начинает светиться, как будто что-то встряхивает, приводит в чувство Бах! Огонек легонько взрывается и как будто растекается по руке. Резкая вибрация передергивает. Но это хорошее, яркое ощущение. Рука светится. Через кожу уже видно, как энергия двигается дальше и дальше по сосудам. И чем глубже вы дышите, тем быстрее она течет. Тем быстрее вы получаете нужное состояние, которое выбрали. Сердце бьется чаще, и энергия двигается от руки к телу, к ногам, к голове. Волнующее ощущение. Здорово! Мурашки пробегают по коже. Рядом плавают другие огоньки. Можно усилить это приятное состояние. Или смешать разные типы энергии, разные цвета, как коктейль. Коснитесь еще одного. Или сразу нескольких. Отлично. Разряды становятся сильнее, как маленькие молнии. Окутывают тело и распадаются. Красиво. Через кожу уже видно, как легкие качают светящуюся кровь и разносят ее в самые дальние участки тела. Щекочущее чувство нарастает. Волоски на теле встают дыбом. Что, если вдохнуть несколько огоньков? Сделайте глубокий вдох. Вот так, замечательно. Сотни маленьких электрических разрядов пробегают по носу, по горлу, пощипывают. Как пахнет? Может, запах прополиса или мяты? Дыхание чистое, легкое. Приятно вдохнуть полной грудью. Смотрите, ваше тело светится прозрачная. Видно, как дышат легкие, и сердце ритмично качает кровь. Сделайте еще один вдох и выдох. И интенсивнее. Вдох, выдох. Прекрасно. Быстрое, но глубокое дыхание разгоняет энергию под телом, доставляет ее туда, где она нужнее всего. И еще раз. Вдох, выдох. Хорошо. Ритмичнее. Вдох-выдох. Выдох. Ощущение, словно внутри разгорается мощное пламя. Оно может придать вам невероятную силу, скорость, уверенность. Отлично. Пора дать выход накопленной энергии и выбраться отсюда. Прислушайтесь. Протяжный мелодичный рокот пробивается через стену пещеры. Огромный кит набирает скорость и плывет к поверхности океана. Он зовет вас за собой. Вверх! Подплывите к стене подводной пещеры. Приложите ладонь к камню. Прекрасно. Поверхность гладкая или чувствуете трещинки? Жесткая. Наверное, камень несколько метров в толщину. Уберите руку. Смотрите. От вашей ладони остался свет. Камень как будто расплавился. Это значит, вы накопили огромное количество энергии. Ее хватит, чтобы пробить себе выход. Отплывите чуть назад. Отлично. Сделайте интенсивный вдох и выдох. Тело вспыхнуло еще сильнее. Оно искрится, переливается. Красиво. Найдите, от чего оттолкнуться ногами. Три... Два, один, резкий толчок, летите прямо к стене, вытяните руки вперед, мышцы наливаются жаром, кулаки сверкают, как метеориты, и... удар! Мощная вибрация прокатывается по телу, куски камня летят во все стороны, невероятное чувство силы уверенности. Вы в океане. Что наверху? Поверхность близкая или еще далеко? Если приглядеться, видно, как где-то над вами играют солнечные лучи. Зафиксируйте это уверенное, энергичное состояние. Оно будет помогать вам. А когда снова почувствуете усталость, вызовите в памяти образ огонька. Красного, синего, зеленого. Какой больше нравится. Представьте, как он взрывается у вас в руке, как энергия расходится по телу, и оно начинает светиться. Помогите огоньку дыханием. Дышите интенсивно, глубоко, как будто раздуваете внутри пламя. Каждая клетка тела получит частичку огонька, и усталости негде будет спрятаться. Вы ее победили, а теперь можно плыть вверх. Ведь кроме как вверх, больше некуда с таким огромным запасом сил.